Всем добрый день, с вами Алексей Федорцов. И сегодня поговорим о такой теме, как гарантии в рекламе. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда вы начинаете сотрудничать с каким-либо родоспециалистом, что касается, кстати говоря, не только по настройке рекламы, но и создания сайтов, квизов. Неопытные заказчики и, в принципе, те, кто уже сталкивался с неквалифицированными ребятами в этой сфере, они будут спрашивать, и надо даже требовать гарантии. То есть, и, скорее всего, кто-то из вас, кто смотрит это видео, тоже это регулярно делают. Здесь давайте подробно разложим, каким образом можно давать гарантии в любых рекламных системах, а, каким образом можно давать гарантии по конверсии сайтов, посадочных страниц, квизов, мультилендингов и прочего. А, начнем с базы о том, что а, по умолчанию, если а, рекламная кампания, либо сайт делается с нуля, то есть у вас нет еще, никаких еще данных о конверсиях, а, никакой статистики и предыдущего опыта тоже нет работы с этими с этим сегментом. Возьмем на примере, допустим, у вас конкретно Гео, Санкт-Петербург, на примере нашего заказчика, которого мы сейчас снабжаем контекстной рекламой. Гео Санкт-Петербург, лестницы, ниша лестницы, изготовление лестниц на закат, с лестницы на металлокаркасе, деревянные лестницы и также, как называется, оформление лестниц, то есть у вас уже есть лестница, делается дополнительный декор, чтобы она круче выглядела и так далее. А в этой нише у нас опыта работы раньше не было. То есть исходные данные, да. У нас есть ниша, есть заказчик, который очень хочет с нами поработать. А есть, у заказчика есть сайт. Есть сайт. А на нашей стороне составляется только рекламная кампания в рекламной системе «Яндекс.Директ», затем в «Гугле», затем в «Таргете» и так далее, последовательно. Да? Сейчас мы работаем над контекстной рекламой а, «Яндекс.Директ», и, в принципе, мы ее уже подготовили, ждем, пока у заказчика будет доработан сайт. Важный момент. У заказчика уже был сайт, он приносил какие-то конверсии, но никакой статистики нормальной не сохранилось. То есть там была подключена «Яндекс.Метрика», Uh, но данных о конверсиях не фиксировалось от слова «совсем». То есть мы никак не можем использовать предыдущую наработку рекламных кампаний, хотя там было потрачено порядка 60 или 80 тысяч рублей. И обращу ваше внимание, что это значительное упущение вас, как заказчика, так как мы ведем разговор с потенциальными клиентами. Да, uh, если вы не следите за тем, чтобы у вас корректно собиралась статистика, это большой минус, потому что это ваш актив, вы его просто нивелируете. За счет этого можно удешевить значительно ваши последующие рекламные вложения. Вот. Но в этом случае этого не произошло. Итак, мы проработали рекламные кампании и, несмотря на все, дали рекомендации по доработке сайта. То есть мы не сами разрабатываем сайт. Uh, у них есть уже какой-то шаблон, они дел делают на тильде, и в этот шаблон uh, они уже его сделали. Мы говорим, давайте мы дадим вам рекомендации, что необходимо туда добавить. Они, естественно, говорят, ну давайте, да, конечно, но мы не можем его заново переделать. да? Это будет дополнительная услуга, заказчик на это не готов, потому что он уже вложил деньги стороннему исполнителю на создание этого сайта. Мы говорим, давайте мы внесем доработки. И, собственно говоря, сейчас не мы внесем доработки, мы дадим рекомендации по внесению доработок. И все, что мы можем, это оперировать теми блоками, которые у них уже есть. То есть мы берем блок Говорим, вот это, пожалуйста, пере, пере, передвиньте сюда, вот здесь поправьте заголовок, сделайте другим шрифтом. Вот это вот будет х, влиять на конверсию здесь. Это из раздела, чтобы вы понимали, это сайт многостраничник на тильде. А мы будем гнать на главную страницу, и нам главное, чтобы главная страница была хорошей. Понятное дело, что если бы мы делали, мы бы сделали под каждый сегмент ключевых слов, грубо говоря, под каждую услугу заказчика, то есть сегменты лестницы, сегменты это, отделки лестницы тоже, были бы отдельные лендинги, Это бы увеличило конверсию значительно. Обычно раза два, два с половиной увеличивается конверсия стандартная. Стандартная конверсия лендинга обычного, и с этим надо смириться. Если вы ее не прорабатываете, то у вас 1-1,2% с контекстной рекламы. Это средний показатель. А... В этом случае мы не можем взять доработку этот а, сайт на данный момент. Да? А, если бы заказчик говорил, просил у нас какие-то гарантии, мы бы не смогли ему их предоставить, потому что мы... Отвечаем только за часть связки, но не за всю связку. Если бы мы а, делали и разработку сайта, и разработку рекламной кампании, то да, мы бы могли а, дать приблизительные цифры, но опять обозначу, это цифры исходя из аналитики а, текущей ситуации на рынке, который входит стоимость цены клика, а, наличие конкурентов на данный момент и также средней конверсии а, сайтов, которую делали бы мы. Тогда бы мы могли плюс-минус дать прогнозную цену лида и плюс-минус дать а, эффективность рекламных кампаний. Здесь мы а, можем рассчитывать эффективность среднюю только в зависимости от средних показателей, те, которые есть вообще на рынке. То есть 1% конверсии будет давать, давать сайт, независимо от того, насколько мы круто настроили рекламную кампанию. И вот это вся правда, да. А, что можно вообще сказать о м, таких гарантиях на рынке? То есть кто их в принципе дает, кто их не дает, кто делает вид, что дает и так далее. А, почему а, гарантии давать крайне сомнительно, да. То есть мы с некоторыми нашими заказчиками, да, мы прописываем в договоре, что обязаемся привлечь за такой-то такой бюджет такое-то количество лидов, но, по, по такой-то цене, но. Это мы прописываем только в том случае, если у нас уже есть опыт работы с этой нишей, если… О, и если мы работали в этом же гео, то есть если у нас гео Москва, Московская область, у нас заказчик, допустим, лестницы, и мы уже работали с этим, с, подобным, с подобной нишей здесь, то да, мы можем такие гарантии прописать, потому что мы посмотрим, на рынке особо ничего не изменилось. Если не придет очередная пандемия, то все будет так же. И только в этом случае, и только в этом случае можно давать твердые какие-то гарантии. Все остальное ⁇ это чистый воды эксперимент. Если ваш исполнитель а, вновь заходит на этот рынок, то есть он а, раньше не создавал рекламные кампании здесь, он раньше не создавал сайты и посадочные страницы в этой нише, поэтому гео, а, все может пойти чуть лучше, чем а, по средней статистике. Это только показатели контекстной рекламы. Если мы говорим про таргетированную рекламу, то там гарантий в принципе нельзя дать никаких, кроме тех, если мы, опять же, работали с этой аудиторией, у нас есть четкие наработки, мы понимаем, как реагируют на креативы, и мы тогда можем в таргетированной рекламе, обратите внимание, идет большая зависимость количества аудитории объема аудитории охвата. Если охват примерно тот же, то с э, теми же, э, тем же показателями, которые мы уже работали, мы можем э, проговаривать то, что средняя цена, лида прогнозно будет вот такая. И да, в первые дни рекламной кампании она может колебаться, но мы никогда не можем дать четкой э, гарантии. Э, да, не, чтобы вы понимали, не только мы, никто не может дать четкой гарантии. Э, по э, стоимости лида, то есть там 250 рублей и не более. Да? А в некоторых нишах цена лида меняется хоть от погоды, хоть от сезонности и так далее. То есть, если мы э, работаем с нишей лестницы и это сезон, то будет цена льда такая, реакция аудитории будет такая. Если это не сезон, то там будет другая реакция. И я еще раз повторюсь, мы можем давать только гарантию на какие-то средние показатели, и то, ну то есть гарантию мы на средние показатели давать не можем, мы можем их озвучивать для того, чтобы было примерное понимание ситуации у вас, как у заказчика. А гарантию мы можем давать только при полном совпадении ниши, при полном совпадении гео и при полном совпадении условий рынка. Вот тогда мы, да, можем давать гарантии. Пришла пандемия, все изменилось, потому что изменилась реакция аудитории. Даже на том же самом гео, на котором работали раньше, вы получаете совсем другие результаты. Вот, что я еще хотел упомянуть. Есть своего рода обещалки, на которые работают на нашем рынке, и которые дают гарантии какие-то. И тут вы должны понимать, что чем... Меньше такие компании, такие люди находятся на рынке, тем эти обещания как бы ничем не обоснованы. И одно дело, когда вам дают гарантия продажник, который вам продает, другое дело, когда вам уже что-то приближенное к рынку говорит специалист, который работал с этой нишей и работал с этой компанией. То есть, когда вы попадаете в воронку продаж в веб-студии, пытаетесь у нее заказать какую-то услугу, вам ее продают, и там обещания могут длиться рекой. Потому что большей, большей части продажники сидят на части процента от продаж. А когда проект уходит уже в разработку, там начинается совсем другая петрушка. И если вы хотите реально каких-то четких гарантий, то вы должны искать людей, которые уже работали в вашем гео, работали с этой нишей. И вы стремитесь тогда с ними сработаться, их заполучить, их как-то как вычислить и сработать. В остальном э, объеме случаев э, гарантий, в принципе, никаких э, дать вам никто не может. Если кто-то и дает вам гарантии, то это откровенная ложь для того, чтобы вам втюхать, продать, получить предоплату и так далее. А, это такой очень существенный момент, потому что манипулировать тем, что мы уже, а, ну, то есть вам продают, когда вам говорят, что мы вам сделаем 100 лидов по 100 рублей, допустим, да, это точно, вот у нас, короче, там, Петрович, он просто жжет по таргету, то есть красавчик. И вы на эмоциях принимаете решение, у вас в голове эта сумма а, за цену лида. Да? Вы понимаете, что за 10 тысяч рублей вы можете получить ого сколько лидов. А, тут два момента, да, вы не задумываетесь о качестве лидов. И второй момент, а, вам эти обещалки ничем не подкрепляют, а, Эту уверенность, кроме как разговорами. Если люди готовы прописать в договоре и обосновать возврат денег, либо частичный возврат денег за то, что они не выполняют этот KPI, то однозначно с такими людьми вам надо работать. Другой разговор, что этих людей на рынке крайне мало и они работают только в узком сегменте. То есть, если у вас есть какая-то ниша, в которую вы хотите, чтобы вам сделали нормальный трафик, вам надо искать именно таких людей, которые вам дают гарантии здесь. Но в большинстве случаев вам приходится уповать на то, что специалисты высокого уровня, и они разберутся в вашей аудитории. Как мы делаем в нашей компании, мы не даем каких-то гарантий, но мы и не берем проекты, если не понимаем, что можем делать четкий результат. Если мы понимаем, что прогнозная цена заявки из контекстной рекламы будет вот такая, нас эта цена устраивает, мы в среднем озвучим ее заказчику, это прогноз, это не является твердым показателем, но мы четко знаем, что мы с этой работой справимся и докрутим все возможное. То же самое касается и таргетированной рекламы. То есть мы не берем проекты, которые мы не в состоянии выполнить. Ну, от этого зависит наша репутация напрямую. То есть если к нам приходит человек, и у него недостаточно данных а, для того, чтобы и ниша для нас новая, и анализ рынка наш не показывает, что возможно это сделать с этими показателями, с этим рекламным бюджетом, с это... наличием конкуренции по этому гео, мы за проект не возьмемся. И мы четко говорим заказчику. Мы... Вот в вашей теме, вот здесь вот конкретно по тем условиям, которые мы обсуждаем невозможно сделать результат либо цена льда будет там в три раза больше потому-то потому-то мы вот это видим четко на на опираясь на аналитику конкурентов на анализ, который мы делаем перед тем, как вообще что-то а, заказчику сказать и если мы говорим про какие-то результаты в, при первом касании с человеком то есть человек нам обращается по он заходит на по, по нашей воронке продаж по рекомендации а, мы сначала смотрим его ситуацию, с его гео, его показатели, какой у него средний чек. Будет ли ему выгодно а, запускать трафик в этой рекламной системе, в которую мы бы ему запустили, потому что здесь максимальный результат. Будет ли ему выгодно с этим средним чеком здесь вообще рекламироваться? А, потому что маржа может не покрывать расходы по рекламе в некоторых случаях. Если у вас маленький средний чек, там вот недавний пример по там, хлебобулочным изделиям, да? Uh, у них средний чек-то 500 рублей, а средняя цена льда в лучшем случае будет 250 рублей без учета тестирования НДС рекламной системы. То есть они в лучшем случае будут выходить в ноль. Мы сразу говорим, ребята, вам надо же просто поменять нишу немного, да? поработать с юридическими лицами выступить поставщиком хлебобулочных изделий в рестораны, кафе и так далее. И тогда мы с вами сможем поработать через некоторое количество времени, когда вы уже наработаете базу здесь. И тут мы сделаем вам результат, потому что, работая с физическими лицами, с юридическими лицами, вы несете одинаковый расход на количество, на одинаковые затраты по покупке одного лида, а выхлоп в сотни раз больше у вас просто происходит. Вот. ну, В принципе, на этом закончим это видео. Я попытался раскрыть тему максимально. Если есть вопросы, еще задавайте в комментариях, либо пишите мне в личку, есть данные в подписи WhatsApp, мой личный ВКонтакте. Обращайтесь, буду рад ответить на вопросы. С вами был Алексей Федорцов и до новых видео.